Ребятки, здрасте. Вышел с урока вокала на набережную. Глядя тут сообщения от Розочки, от Ирочки, да и думаю, тоже напишу свой отзыв. Ну, что бы хочется сказать. Во-первых, это был самый лучший ретрит в моей жизни, а я езжу по ретритам с 1998 года. Ой, какие красивые девочки у нас были. Просто отвал башки. Я наслаждался не столько самим ретритом, столько как красотой женщин. Вообще, я поехал туда, послушав свету, с целью стать ясновидящим, яснознающим, увидеть все прошлое, иметь способность видеть будущее, потом общаться на уровне телепатии, телепортироваться, ну и услышать, что я действительно могу прожить 150 лет. Приехал, оказывается, то, что я думал, это все детский сад. Это только начало, как говорил Света. Оказывается, что 600 лет это только-только-только-только-только. Это вот, 150 лет это вообще что-то мало, мало. Меня так раз так сказали. Оказывается, что телепортация, и это, это, это нам дано. Как базовые настройки, как по умолчанию, как с рождения, как по праву рождения. Мы просто имеем все эти способности. Вот, я приехал домой. Ребята, убрал всю мучную продукцию. А сейчас чувствую, что молочная продукция мне просто мешает. Просто настолько мешает, тоже уберу. Вот. Ем просто э лук, морковка, капуста, простое овощную рагу э и картошку. Ну и все, практически кофе пью еще, работаю, хожу на уроки вокала. У меня какая-то перестройка голоса идет. Вот уже месяц практически я постоянно в состоянии осипшего. Как будто у меня севший голос, не знаю, что происходит. Но уверен, что идет мутация, все будет налаживаться. Точно так же я думаю, что и с этими всеми практиками, которые мы получили на ретрите, что если их применять, то... Через 4 года я достигну того, чего я планировал, а может быть, даже и больше. Ну, я все-таки хожу на уроки вокала. Я вообще говорил на одной ноте, а сейчас у меня 5 октав, сам балдею от этого. Также и в этих всех достижениях, которые говорила Света, мы тоже можем, практикуя каждый вечер по пять минут, медитация на очищение клеток, плюс сжатие-разжатие, плюс э, еще Диана говорила, что можно посылать э, шарик любви, дереву, оно возвращает тебя. А тут деревьев в ты полно. Вот. Ну, вроде все. И так наговорил много. Всех еще раз хочу увидеть. Чувствую, что одного ретрита мало. Приеду еще раз. Однозначно. Уверен, что... Будет команда тоже приятная, но ваша команда, ваша компания, это просто незабываемо. Еще раз всем огромное спасибо, до встречи, до процветания.